Да, спасибо большое, ну, в первую очередь, что хотел сказать спасибо болельщикам, которые пришли, мы сегодня закрывали, закрывали наши домашние игры, спасибо им большое, что пришли, поддержали нас, что касается игры, первый тайм, ну, считаю, очень хорошо провели, качественно, единственное, не хватило, это реализации голевых моментов, которые мы создали, были предпосылки для забития голов, которую мы должны были воплотить. К сожалению, к сожалению, у нас в очередной раз это подводит реализация наших голевых моментов, которые мы создаем. Что касается второго тайма, в принципе, вышли, ребята хотели... Видно было в раздевалке, что, что вот это их немножко сковывало, наверное, что не получается забить. Но вышли с таким же настроем, заработали пенальти в принципе, с которого уже реализовали. После этого еще какие-то моменты начали возникать. Понятно, Гродно нечего было терять, они уже начали играть более такой, знаете, как бы футбол, быстрее доставить мяч на наше половину поля, там опасные моменты, и связываю, наверное, вот это вот, наверное, где-то десятиминутка, наверное, концовка матча в связи с тем, что психология того, что мы боялись пропустить и немножко как бы, сумбурно действовали, где надо было более рационально разворачивать, разворачивать игру с фланга на фланг, ну и реализовывать те моменты, которые мы там создавали. Иногда мы торопились и такой получился, наверное, не очень, не очень качественная вторая, вторая половина второго тайма. Ну а в конце уже Саня Сочивка поставил точку там уже на последних минутах что касается Гродно, очень хорошая команда. Мне всегда нравилась, нравилась команда Игоря Николаевича. Я сам некоторое время был. Я знаю, что там ребята всегда заряжены на победу. То есть, неважно, в каком они месте находятся. Нужно им это, не нужно. Но в любом случае, у них всегда такая боевая команда собрана, то есть, хорошая. То есть, и исполнители, при том для Беларуси очень хорошего качества. То есть, мне эта команда всегда нравилась.